Друзья, всем привет! Меня зовут Тимошенко Павел, и в этом видео я хочу рассказать вам о лучшем форуме, который я встречал на сегодняшний момент в интернете, именно по заработку, по продвижению, по каким-то инструментам для работы в интернете, которые нам помогают работать в интернете и зарабатывать... То есть это даже такое сообщество людей, которые а, собраны здесь и которые помогают друг другу а, решить какие-то проблемы, какие-то задачи. То есть здесь очень много полезной информации, начиная от, от курсов и программ для работы в интернете. То есть здесь очень часто проходят обучающие... Группы, которых можно учиться, как написанию программ, созданию сайтов, созданию каналов на YouTube и заработке на них. То есть по YouTube здесь есть очень много информации, начиная от создания канала и заканчивая заработком, иницией, и трафиком. То есть что касается трафика, здесь тоже есть много информации на этом форуме. Вот, ссылку на этот форум я оставлю в описании под этим видео. Обязательно переходите, регистрируйтесь на форуме и начинайте общаться и вливаться в наш коллектив. Так что, друзья, всем спасибо за просмотр этого небольшого видео. Если оно вам было полезно, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал, чтобы получать новые полезные видео уроки по работе и по заработку в интернете. Just because it's there.